Добрый день, дорогие друзья! Я корсмейстер Артур шанс из Латвии и в прошлой неделе был комментатором очень крупного турнира в Латвии, в Риге, так называемый РТУ Опен или Опен Рижки Технического Университета, который проводился с 7 до 15 -го. Августа, но основной турнир был турнир А, который прошел с 9 до 15 августа. Турнир был очень интересный, в нем участвовали почти 400 участников фестиваля, в турнира было больше, чем 170 участников и очень много гроссмейстеров. Итоги итоге турнир стал одним из самых сильнейших турниров этим летом, в Европе. В основном турнире было очень много интересных партий, я был официальным комментатором вместе с женским международным мастером Анна Кантона и каждый день наблюдал много э, фантастических фейерверков на доске. Один пример, который был сыгран между Илья Смирином против э, литовского гроссмейстера Паулиса Полтинавчиса, был розыгран вариант каракана и здесь Израильская игросмейстер пошел. Очень интересная идея. Е6 пожертвовал пешку, чтобы пойти слон f4 и атаковать ладью на b8. Вот, после слона бьет на e 6 слона f4. Черного особо выбора нет, поскольку ладья на b8 под боем. Ладья a8, ферзь b5 шах, слон d7. И когда казалось уже, что белым надо побить ладью на 8 и постараться отыграть пешку на c4, здесь с миром пожертвовал ферзя. Он побил ферзь, бьет на b6. Блестящая идея. После ферзь d6 ладья бьет на a8. Теперь черным единственный ход слон d8. И после ладья d1, как оказывается, черным очень сложно защититься от угрозы конь e5. Так, например, f6 черных не спасает, потому что конь e4, слон h5, конь f5 завершает поединок в пользу белых. В итоге Паулис пошел в ферзь c6, защитил слона на d7 и напал на ладью а 8 Здесь мир продолжал играть блестяще. Он сыграл ладья, бьет на d8, король d8 и конь e5, нападая на ферзя и на слона. После ферзь e4, все, что осталось белым сделать, чтобы до конца довести эту просто фантастическую партию, пойти очень аккуратный ход, слон бьет на c4. И после ферзь бьет на f4, ладья бьет на d7, несмотря куда король отходит, Черный получает мат. Вот, например, король c 8 слон А6, шах, король b 8 конь 6 король 8 Ну и либо ладья А7, либо слон b 7 мат на доске. Ну вот, ну, к сожалению, все-таки с миром пошел ладья бьет на d 7 То есть его идея была правильная, но исполнение неправильное. После короля 8 слон бьет на c 4 как он сказал после партии, он ожидал только ферзь Е1, шах. Но здесь после слонов 1, f 6 у черных а, есть проблемы после конды 3 поскольку ферзь на Е1 под боем. Но, к сожалению, для израильского гроссмейстера после с на c 4 последовал ферзь b 1 шах, И теперь уже после слонов 1-6 отскока нем нет. Ладья на d 7 под боем. И после ладья бьет на же 7 Опытный Грессмейсер положил молодому Грессмейсеру из Литвы ничью, поскольку после ФЕ, слон 5 даже если черным удастся разменять ладью после слонца 3 g 3 позиция похожа очень на крепость. Но ну, отлично, интересная партия, но, к сожалению, не удалось ее довести белым до конца, до логического исхода. Еще одна интересная партия, просто какая-то фантасмагория была между индусским супергрессмейсером Сарином Некалом Против э, армянского гроссмейстера Арама Хакабьяна. И здесь белые в дебюте пожертвовали пешку, чтобы получить какие-то э, шансы атаковать в черных. И тут индусский гроссмейстер начал какую-то бессмертную партию. Он сыграл конь b6 в духе Михаила Тали, Как раз турнир как раз проводился в Риге. Конь b6, cb, слон b6. И теперь последовал удар слон, бьет на h6. Но черным, наверное, выбора нет, поскольку атака достаточно страшна, Жертву надо принимать. И после GH, ферзь брод на h6, тут уже нарастает много угроз. Например, есть где-то угроза g 5 Е5, слон H7, шах. Или вообще Е5, лагея 4 и лагея h4, угрожая просто поставить мат. После лагея 6, ферзь h5, король G7. Этот был ход после партии в интервью, как признался Сарен, он просто зевнул. Черные хотят пойти ладья 6 и защититься от атаки. но из-за этого ему пришлось изобретать чего-нибудь и пойти конь g5, нападая не только на ладью, но также ферзь f7 шах. После ладья g6 f4 здесь армянский гроссмейстер допустил ошибку. Правда, позиция очень сложна и не просто разобраться, как надо правильно играть. Как оказывается, правильный ход здесь был слон C7. Убрать слона под боем и напасть на пешку E5. И быть готовым в какой-то момент отдать качество обратно на G5. Но вместо этого он пошел человеческий ход F6. И здесь уже действительно после коня F3 последует ладья H6. И белый ферз теряется. Но здесь индусская гроссмейстер сделал еще один отличный ход. Конь F7 пожертвовал коня. После король бьет на f7, последует f5. И связка. После ферзь c7. Видимо, надо было играть все-таки f5 и продолжать атаку таким образом. Но тут последовал, наверное, самый красивый ход в турнире. Ферзь h8 шах. Ну, ход, наверное, не очень-то хороший, потому что компьютер его опровергает. Но на доске очень тяжело черным разобраться. После короля f7, f5, атака продолжается, и идея белых пойти слон c4, шах, и черным король некуда деваться, плюс e4, e5 есть еще угроза. Но здесь армянская игра смети не, за... не разобрался и не пошел ладья g3, не только нападая на слона, но например где-нибудь идея после e5 пойти хладнокровный ладья e3 и выключить белую ладью от атаки. Но после f5 он пошел ладья g8, слонца 4, конь 6 И после ферзь h5, король g7, белые еще могли пойти дальше e5 с просто невероятными сложностями в этом позиции. Но последовал fe, и после ферзь g3 черные уже угрожают какими-то своими угрозами по линии g. И тут последовало повторение э, ходов после ферзь f7, шах, ферзь f6, ферзь f7 и ферзь ничья вечным шахом ну просто какая-то и не знаю партия из космоса ну тоже не удалось белым довести его партию до, до победы до конца также э, это же касается к черным ну наверное ничья э, закономерный результат партии тоже рамха кабьян э, сыграл очень классную партию против индусского гроссмейстера обхимания пураника и здесь белый уже имеют подавляющее преимущество после дебюта и надо начинать какие-то действия на королевском фланге. Он пошел h4. Очевидно, с идеей пойти g4, g5, добраться до черного короля. Черные пошли h5, чтобы это препятствовать. После ладья g3 угрожают уже где-нибудь ладья g5, ферзь 2 удар по h5, ладья c5, конь f1. Еще один отличный ресурс. Не только ладья g5 угрожает, но также ферзь g5, ферзь g7 и многочисленную угрозы у белых черно пошли ладья g8, ферзь g5 и ладья c4. Но тут неожиданно конь d2 и конь e4 уже являются смертельной угрозой, поскольку черно никогда не могут брать на e4, потому что ферзь h5 будет мат. Но Пураник решил защититься ходом ладья g4, но после удара, удара конь e4 черным уже угрожает. Конь бьет на f6 и либо взять на f6, либо ферзь h5 шаг. И тут, после конь Е на d5, наверное, последовала самая красивая комбинация. В турнире белые побили ладья бьет на d5. Очевидно, что конь бьет на d5 нельзя играть, потому что мат на доске. И после ферзь d5, ферзь бьет на f6. Очередная жертва ферзи. Ну, черным особо-то выбора нет, потому что же конь бьет на f6, это вилка, и белые получают решающее материальное преимущество. После ферзь бьет на e4. Белые пошли, ферзь бьет на f7. Опять брать на c2 нельзя, потому что будет мат в 1. шах по первой ничего не дает, потому что король h2. И не только угрожает ферзь h5 шах, но также f6. И после ферзь f4, f6 индусский гроссмейстер сдался. Что мы не видели, что осталось за кулисами, что после король h8. Белые побеждают после fg. Ладья g7. Очень важный ферзь h5 промежуточный шах Ладья h7 нету, потому что там мат. И после король g8, ферзь e8, шах. Приходится играть ферзь f8 и слон b3. d5 ничего не меняет. Слон b на d5. И после ладья f7. Слон бьет на всем и черные не могут бить на всем и белые остается с лишней фигуры в Эншпле. Ну и, очевидно, наверное, самая расшаша партия произошла в последнем туре, когда встречались между собой два лидера турнира. Игорь Коваленко, лидирующий гроссмейстер с латвой против молодого немецкого гроссмейстера Александра Доншенко. Оба имели разные турниры. Коваленко играл очень солидно. Победа, ничья, победа, ничья. Причем немножко удивительно. Сделал несколько быстрых ничей черным цветом. У Доншенко старт был катастрофальным. Он начал полтора из трех. И должен был выиграть пять партий подряд до последнего тура, чтобы добраться до первой доски. Правда, с немножко везением. Ну и вот, и произошла эта последняя партия. Коваленко играл белым цветом против Доншенко. Ничья у Коваленко давала Победу в турнире при дележе 6 игроков. Но все-таки он решил идти до конца. И здесь уже, наверное, был последний момент, когда надо было белым сыграть посторожнее и пойти С, Б. После ладья c 3 ладья c 3 ладья бьет на b 4 b 7 взятие, шаг, здесь b 8 ферзь, взяли, взяли. И несмотря на то, что у белых есть качество за пешку, позиция просто крепость. И, наверное, тогда партия закончилась бы ничью, и у нас был бы другой победитель в турнире. Но все-таки латвийский Грессмейстер решил, что надо заканчивать турнир с победой. И быть единоличным победителем турнира. Он пошел конь, c 6 Немецкий Грессмейстер остался хладнокровным. Нашел правильный план. Ладь b 5 конь Е5. Взял, взял. И тут неожиданно оказалось, что белая пешка б никуда не уходит, а наоборот черная пешка H очень быстро двигается вперед. В какой-то момент здесь Коваленко уже предлагал у Доншика ничью, который был отказан, потому что Доншенко, как признался в интервью, он сказал, что он уже чувствовал, что это ему шанс победить в турнире. И решающие события произошли здесь. Черный уже побеждает. И произошла маленькая драма. Черно забрали пешку. Единственный вопрос был, как они должны заканчивать эту партию самым точным способом. Ладья h1 была маленькая неточность, стоило сначала черным дать шаг, ладья 1 и в 2 нету, потому что h2 h1 проходит. И только потом пробуйте играть ладья h1. Ну, правда, оба соперника были в сильном цетноте. Сразу последовал ладья h1. Черно угрожая пойти конь D6, конь F5. И после долгого раздумья здесь латвийский грейсмейстер пошел король F2. Видимо, ожидая только конь D6 и просто зевая ладью. Ладья H2 и у белым прошло сдаться. Что это означает для турнира? Доншенко побеждая в турнире, имея 7,5 очков из 9, одержая 6 побед. Подряд, начиная с четвертого тура, а индусский гроссмейстер С.Л. Нараянан одержал второе место, ни одну партию не проиграя. В последнем туре он сыграл еще черным цветом против Илья Смирина. В третьем месте литовский гроссмейстер Томас Лаурушас, который в последнем туре обыграл индусского гроссмейстера Альюна Эригайси. Итак, турнир завершился с победой немецкого гроссмейстера Александра Доншенко, который этого действительно не ожидал после такого катастрофального старта. Турнир был отличным успехом и, очевидно, будет продолжаться также в следующем году. В этом году RTO Open получил финансовую поддержку от ФД в рамке программы поддержки Open турниров. В начале турнира было объявлено, что... Свис, Турнир, который традиционно уже проходит Isle of Man, будет перенесен в Ригу 25 октября до 8 ноября. Большие шахматы опять вернется в столицу Латвии. Если у вас понравилось видео, пожалуйста, щелкните на лайк и подпишитесь на канал. До новых встреч!